Like a broken soul In a Всем привет! Олимпийская чемпионка в одиночном катания Алина Загитова стала обладательницей четырехкомнатной квартиры с отделкой премиум-класса Вижевский. Такой подарок нашей землячке и триумфатору зимних Олимпийских игр 2018 года приготовила компания Урал -домстрой». 28 мая на торжественной церемонии глава Удмурской республики Александр Бричалов вручил Алине Загитовой сертификат и ключи от новой квартиры тем самым исполнив мечту спортсменки улучшить жилищные условия для своих близких. Уже осенью семья Загитовых сможет переехать в новое жилье, которое располагается в одном из жилых комплексов Уралдомстрой. Компания урал Уралдомстрой не только является одним из лидеров рынка недвижимости региона, но и уделяет большое внимание социально значимым проектам, в том числе развитию спорта в Удмуртии. Поддерживает талантливую молодежь. Важно поощрять спортсменов, мотивировать их на новые успехи. Алина Загитова – гордость республики и страны. Надежда и будущего российского фигурного катания. И нам очень приятно отметить ее высокие достижения и передать ключи от новой квартиры, прокомментировал директор Урал Домстрой Сиволот Иванов. Желаем Олимпийской чемпионке новых побед и золотых пьедесталов соревнований. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока.